Сегодня не самая лучшая погода для прогулки, но самое время для плодотворной работы. И поговорим мы сегодня с вами о такой интересной вещи, которая называется бизнес-игра. Бизнес-игра. Не игра в бизнес, а именно бизнес-игра. И сразу же проблема. Дело в том, что я не знаю, как сделать это видео не скучным. Совершенно не знаю. Будем что-то придумывать. Я думаю, что это видео будет интересно предпринимателям, людям, которые работают с персоналом. Тем, кто когда-либо будет устраиваться на работу, моей маме. Ну а если вы не нашли себя в одной из этих категорий, я думаю, что вы смело можете пропускать это видео, потому что здесь будет довольно много задротства. Немного о том, что же такое бизнес-игра. Бизнес-игра, своими словами, это когда группа людей, кандидатов или действующих сотрудников компании собирают в одном месте, ставят перед ними задачу, зачастую в формате игры, и на время данные кандидаты решают ее, то есть проходят или не проходят эту игру. Однако организаторов бизнес-игр зачастую интересует даже не не сам результат которого достигнут участники а именно модель поведения во время игры оказалось что снимать видео для в кафехе вообще не вариант потому что здесь играет своя музыка и если она защищена авторскими правами то youtube может сделать ей поэтому я просто поем кашу и то чем я горжусь больше всего ничего нового я опять-таки не придумывал это стандартный метод отбора в больших крупных корпорациях таких как Cooper. Эрцин Янг Проктор энд Гэмбл и других Во многих из этих компаниях я был лично Был на бизнес играх И поэтому просто-напросто делюсь с вами своим опытом Почему я не слышал о применении этого метода В малом бизнесе настолько часто Если честно не знаю Этот метод подходит абсолютно всем Какая бы компания у вас ни была Даже если она состоит из одного человека В целом бизнес игры проводят как для отбора персонала Как один из этапов Так и для мотивации уже работающего персонала Но мы с вами сегодня рассмотрим их Именно с той точки зрения Как набрать людей, которые подходят именно вашей компании Почему именно на набор людей делается очень большой упор? Потому что для компании отбор персонала – это не только вопрос денег, да, в прямом смысле этого слова, но еще вопрос времени. А это еще, наверное, более важный вопрос, чем деньги. Что же из этих двух понятий первостепенно? Бизнес или игра? Все-таки игра. Почему? Потому что, если вместо бизнес-игры вы проведете матч по футболу или игру в шашки, то вы добьетесь похожего результата, очень похожего. Но все-таки, если вы добавите в свою игру немного бизнеса, это сделает ваш отбор более профессиональным. Так почему же именно бизнес игра? Почему игра важна как элемент? Я, если честно, не буду при придумывать, что я знаю прям точно, как это работает, но я знаю, что любая игра переключает вас. Хоп, сознание на подсознание. Если вы вспомните, например, как ваши знакомые, или, может быть, вы играли в спортивные игры, в футбол, например, да, когда ты приходишь на занятия по футболу, все грани о том, кто предприниматель, кто сотрудник, кто сколько зарабатывает, они стираются. И в голове только лишь одно, как забить какой-то шар в какую-то рамку. Вот этот элемент игры он переключает именно на подсознание и то как человек ведет себя во время игры он смелый или немножечко нерешительный он командный игрок или больше делает упор на индивидуальность вот именно все вот эти моменты выясняются в игре потому что они больше зависят от подсознания а то как у человека работает подсознание исправить совершенно либо невозможно либо очень сложно именно таким образом он ведет себя в работе и в обычной жизни не осознавая даже этого полностью Разумеется, бизнес-игра – это не единственный способ отбора персонала в свою компанию, так, например, классическое собеседование никуда не девается даже при использовании бизнес-игры. Но первое – к нему готовится человек заранее. Второе. Стандартные резюме, но они все прям практически одинаковые, только за исключением выдающихся людей. Третье. Это превратилось уже в игру в одни ворота. Это как пинг-понг. Ваши лучшие качества, я стрессоустойчивый. И на всех собеседованиях люди преимущественно говорят одно и то же. И будем честны, если у вас в компании нет собственной службы безопасности, то, скорее всего, вы преимущественно пр принимаете все то, что написано в резюме на веру. Если я не прав, напишите в комментариях. Мне будет, кстати, интересно это посмотреть. Ну а теперь настало пора спросить меня самый главный вопрос. Какого же черта ты, Александр, можешь вообще здесь разговаривать и судить о бизнес-играх? Какие ваши доказательства? За свою практику я имею отношение к порядка к 50 бизнес-играм. Большую часть из них я провел в студенческой организации ISIC, когда набирал волонтеров к себе в команду. Именно там меня обучили технологии проведения бизнес-игр и рассказали А, Б, в, как делать это правильно. Вот, например, на этом фото нас учат в Стамбуле организовывать работу с персоналом, в том числе проводить бизнес-игры. Более того, я сам участвовал в порядка 10 бизнес-играх, которые проводили крупные корпорации, такие как Procter Gamble или, например, Anheuser-Busch. Скорее всего, вы не знаете эту компанию, но такие бренды ее, как Stella Артуа, Bud, Hugarden, скорее всего, на слуху. Я даже не знаю, должен ли я поставить где-то здесь 18+, плюс из-за этого. И самое главное, что сейчас мы разработали для своей компании бизнес-игру, которую успешно применяем уже на третьем этапе отбора. Именно на ее примере сегодня мы разберем с вами то, как нужно делать бизнес-игры. Однажды я на практике получил подтверждение того, что эта теория верна. Мы наняли сотрудника без бизнес-игры, просто простым собеседованием. У нас была свадьба, нам было не до этого. И как-то раз мы решили устроить корпоративное развлечения, пошли в квест. Это был совершенно тупейший квест, самый тупой квест, наверное, в котором я был когда-либо. Мы были все в одной комнате, локация была однообразная, и игра была совершенно интересна. Но интересно было наблюдать за тем, как наши сотрудники ведут себя в этой ситуации. Потому что все, все, все до единого. Человека включились в игру, начали разгадывать, несмотря на то, что тупо, непонятно, куда двигаться, все-все начали подрубаться. И только лишь один человек, один человек, э, сел в сторону и сказал: что я как бы не профессионал в квестах. Видно, что человеку было неинтересно, человек сел и просто сидел весь оставшийся квест. Я думаю, несложно догадаться, о чем я буду рассказывать дальше. Когда на работе у нас случилась похожая ситуация, и ситуация требовала того, чтобы работоспособность наших сотрудников возросла в два раза. Несмотря на то, что это также оплачивалось дополнительно, именно этот человек сел в стороне, немного отстранился, делал только тот объем работы, который был изначально, и у него отсутствовала любая мотивация заработать больше. Самое главное, что вины этого конкретного человека в данной истории вообще нет никакой. Это стопроцентная ошибка найма. И вот как раз, чтобы таких историй больше не приключалось, мы и ввели на постоянной основе бизнес-игры. И наконец-таки сейчас я вам расскажу, как же создать свою собственную бизнес-игру. Вам нужно перед теми десятью людьми, которые пришли на ваш отбор, поставить одну неразрешимую задачу, у которой просто нет решения, и все, и наблюдать за ними, то есть как они ее будут решать. Это и вся бизнес-игра. Дальше 20 минут я буду занудствовать на тему того, как это сделать в мельчайших деталях. Поэтому, если вам это не интересно, промотайте это видео. Итак, вот вы набрали людей на бизнес-игру и поставили перед ними задачу. Этот момент очень важно понять, потому что именно он переключает мышление человека с сознания на подсознание. Люди автоматически начинают стремиться к этой цели не зная, что задача может быть зачастую неразрешимой. Конечно, она может быть очень простой, но тогда это просто превратится в гонку на скорость, кто быстрее. Конечно, она может быть неадекватной, тогда люди просто встанут и уйдут. Но если вы поставите задачу, которая, с одной стороны, является непомерно сложной, с другой стороны, привязана к вашему бизнесу, люди автоматически начнут стремиться выполнить ее и конкурировать между собой. При этом они не знают, что вы являетесь сторонним наблюдателем, и ваш взор направлен далеко не сюда, а даже вот сюда или вот сюда. Потому что вы, как организатор бизнес-игры, смотрите на то, как участники организуют сам процесс. Они, вы смотрите на то, кто захватит лидерство в самом начале, и как будет проходить. Вся гонка на протяжении ко всей цели. По сути, у вас теперь есть 100% знаний, чтобы сделать свою бизнес-игру, поэтому можете выключать это видео. Дальше мы будем 20 минут очень детально смотреть на то, как организована бизнес-игра в нашей компании, и это может быть реально скучная история. Ну, а мы сейчас переходим к самой задротской части, которую я и обещал, непосредственно созданию самой бизнес-игры. Итак, у меня здесь есть небольшой чекпоинт для того, чтобы создать нашу новую первую бизнес-игру. И первое, с чего мы начинаем, это неразрешимая проблема, ситуация. Для себя я выбрал следующую модель. Вот моя бизнес-игра. Это реальная бизнес-игра, которую мы применяем у себя для отбора кандидатов. И я сделал следующее условие. У нас на каждый звонок отведено 4 минуты, и нужно сделать 15 звонков и уместить их в 40 минут. То есть изначально ситуация сформулирована таким образом, что решить ее. Никак невозможно, значит придется выбирать. Следующий поинт – это связь с реальностью. Для своей бизнес-игры я выбрал задание, которое реально выполняет человек на своем рабочем месте, администратор. И из таких вот, собственно, заданий, к которым мы придем еще позже, и состоит э, рабочий день администратора. Например, он читает сообщение, что «Здравствуйте, мне нужны два халата к 8 марта». Опять же, об этом чуть-чуть позже. Двигаемся по чекпоинту дальше. Следующее, чем, что мы тем самым проверяем? Да, нельзя просто так абсурдно формулировать вот эту проблему. Мы должны знать, что именно мы хотим проверить данной бизнес-игрой. И первое, это способность осознать проблему, а не действовать слепую. На всех бизнес-играх есть, помимо тех людей, которые адекватно разбираются в ситуации, еще такие как их называю, просто прокаченные на лидерстве ребята, которые на самом деле просто берут и ломят вперед, несмотря ни на что. С одной стороны, это тоже хорошо, но в данный момент мы проверяем именно профессиональные компетенции, поэтому просто лидеры без каких-то прикладных навыков и связи с реальностью, осознанности нам, наверное, тоже не нужны. Способность осознать проблему, а не действовать слепую. Первое, что мы проверяем, соответственно, какой чекпоинт конкретно должен сработать у человека, то, что невозможно совершить все звонки за уделенное время, поэтому придется выбирать. Поехали дальше. Способность приоритизации. Ну, как мы только осознали, что все сделать не, не удастся, да, нужно приоритизировать. На основании чего? И вот здесь у нас выходит чек заказа, срочность и вероятность заказа. Я повторюсь, ну, вам не нужно копировать эту бизнес-игру, я просто показываю детально на, на примере своей бизнес-игры, чтобы у вас было понимание, как создать свою. Итак, я разбил все свои э, звонки. Звонки у нас делаются на основании сообщений, которые получает администратор от клиентов. Давайте приведем пару примеров. Здравствуйте, э, меня интересует детский халат, можно рисунок Деда Мороза сделать чуть левее. Или, например, здравствуйте, э, нужно два халата, позвоните мне с 9 до 18. Вот я собрал 15 таких сообщений от клиентов, на основании которых наш администратор должен распределить свое время и совершить звонки гоним дальше чек заказа срочность и вероятность заказа это те три группы по которым я разбил свои заказы да? давайте посмотрим на примере бизнес игры мы видим что сумма заказа везде различается вот если например 18 500 и 250 рублей да то есть соответственно к этим двум сообщениям администратор должен отнестись по разному дальше мы проверяем срочность и вероятность заказа. Срочность выражается в том, что здесь у нас есть то число, когда клиент оставил заявку, да, и у нас в задании игры указано число, как, ну, с которого мы стартуем, то есть, когда мы непосредственно выполняем задание. И когда человек пишет вот, например, такую фразу, секундочку, «Здравствуйте, мне срочно нужны к, халаты, к сегодня к 12.00». Это сообщение имеет больший, большую срочность, чем, например, Здравствуйте, мне нужны два халата к 8 марта. Ведь основываясь на сегодняшней дате, сегодня еще только январь, да, соответственно, эти два сообщения будут иметь разный вес. Итак, и вероятность заказа, да, прошу прощения, упустил. Что значит вероятность заказа? Вот, например, у нас есть такое сообщение. Хочу купить халат, напишите на нем, верни деньги, ГАД, доставьте город Бредни на имя ГАД Иванов Иванович. На самом деле это ну, реальные сообщения, которые мы тоже получаем, редко, но получаем, соответственно, кто-то либо дети балуются, да, либо кто-то еще э, просто хочет выплеснуть свои эмоции. Соответственно, к, э, у этого заказа вероятность того, что заказ реально случится, меньше, она все-таки есть, мы позвоним по этому заказу, более того. Но вероятность все-таки ниже, чем когда человек конкретно пишет «Здравствуйте, я э, готов заказать халат, позвоните, чтобы вы приняли его в работу. То есть вероятность у этих двух заказов, как вы понимаете, она совершенно разная. Итак, поехали дальше. Когда мы приоритизировали полностью весь объем работы, по вот, разбили по вот этим группам, дальше нужно понять, каки, с какими заказами нужно работать дальше. И тут мы сами для себя сначала формируем идеальный сценарий игры. Uh, идеальный сценарий – это то, как бы вы хотели, чтобы кандидаты проходили игру. Разумеется, проблема неразрешима. Я приведу другую ситуацию. На одной из бизнес-игр, где я был, как раз вот uh, в компании Enheiser Bush NBF uh, нам предстояло решить маркетинговую стратегию компании, и единственным выходом было создать новое пиво – это БАТ, пиво БАТ в пятилитровой банке. Но, соответственно, здесь и сейчас мы выигрываем, потому что у нас увеличивается объем продаж. Но в целом мы тем самым убиваем бренд, потому что бат это более дорогое пиво, чем, например, бакбир, которое можно вот в этих сосках огромных продавать. И, соответственно, проблема, она неразрешима. Но все равно в этой игре был продуман идеальный сценарий, когда мы в команде должны были договориться, договориться между собой. Но сейчас не об этом, возвращаемся к нашей игре. Первый идеальный сценарий, чтобы, как я уже говорил, чтобы человек осознал проблему, об этом поговорили, выделить группы для приоритизации. То есть не просто сказать, вот, что у нас чек заказа, срочность и вероятность, а конкретно разбить э, все, наши, э, все наши звонки на вот эти группы, то есть на отдельные группы. Я вернусь к этому позже. Поехали дальше. Приоритизировать, понять, какую группу мы, соответственно, делаем первой, какую второй, какую мы полностью отсекаем, потому что успеть все невозможно. И, что немаловажно, еще очень важно грамотно представить свою точку зрения. Потому что иногда люди очень хорошо справляются с игрой, они очень умные, смарт, но они не могут представить, они не могут доказать свою точку зрения другим участникам бизнес-игры и непосредственно ведущему. И так как администратор в нашей команде играет очень важную роль, он еще и говорит по телефону, мы не можем игнорировать вот грамотное представление своей точки зрения как отдельную часть бизнес-игры. И дальше мы э, формируем для себя идеальный психотип человека, э, кто нам нужен. Как, вот если человек идеально прошел вот этот сценарий и э, какой человек он, каким он должен быть помимо того, что он хорошо справился с бизнес игрой, э, мы выделяем его роль в команде. Например, для нашего администратора это отличный исполнитель. Я приведу пример. Иногда бывает так, что э, в бизнес-игре, э, допустим, человек, который идеально подходит на вашу роль, он играет роль второго плана. Например, какой-то человек по другим причинам взял лидерство да, в разговоре. И если э, наш кандидат начинает с ним спорить, постоянно не соглашаться или, например, говорить проблемами, то есть ему предлагают решение, а он в команде его просто-напросто отвергает и ничего нового не предлагает, так значит, что человек и в работе будет с вами постоянно спорить, выдвигать свои проблемы, ставить их на первое место, а не решение. Поэтому роль в команде вот, должен быть именно отличный исполнитель. Если они определили, что в команде главный вот этот человек, то наш, наш кандидат должен его полностью слушаться, подчиняться. Да, разумеется, при этом выдвигать свои теории, свои варианты, свои решения, но должен быть отличным исполнителем. Я приведу другой пример, более яркий. Все мы хотим, чтобы у нас работали позитивные, открытые, веселые люди на работе, да? Но насколько вам нуж нужен такой озорной чертяга-бухгалтер, ну, я тоже не знаю. Поехали дальше. Характер поведения. У него должна быть осознанность стрессоустойчивость, потому что приходится в команде договариваться, искать компромиссы, следующий пункт, и отсутствие показных действий. Иногда бывает в бизнес-играх, когда человек уже поздно схватывается, он понимает, что другой кандидат захватил лидерство, он ведет разговор, он ведет всю команду к победе, и тут начинается самая тупая вещь, которая только может случиться, когда люди начинают делать действия просто ради того, чтобы показать себя перед ведущим игры. То есть они начинают придумывать какую-то несусветную чушь, Выдвигать ее на первый план, тем самым отвлекая время в команде, но просто потому, что им нужно чем-то выделиться, а выделиться по работе они ничем не могут. Следующее. Общение. Грамотная и убедительная речь. Конечно же, нужно уважительно относиться друг к другу, если человек перекликивает других участников команды игры, оскорбляет, значит, он будет точно так же оскорблять ваших клиентов. Ну и, в принципе, какой в организации у него должен быть подход? Именно беречь ресурсы компании, стремление принести максимальную пользу. Запомните, сейчас он еще не ваш сотрудник, он только еще играет в бизнес-игру, но если он уже на этом этапе говорит «наша команда, вот именно наша компания», то есть он уже подчеркивает, что свою принадлежность тем самым, еще и борется за ресурсы, пытается достичь максимальной эффективности, вам стоит реально присмотреться к этому человеку. Итак, мы сделали вот этот чекпоинт, переходим к созданию самой игры. Я э, Нам нужно будет сейчас немножечко повникать Да, это займет у вас определенное время Я выделил желтым те вещи, которые действительно важны в задании Остальные вещи я сформулировал для таких юристов, которые вкапываются в детали игры В принципе, их можно сейчас опустить Итак, человек приходит первый раз на работу, какой сценарий игры? Человек приходит первый раз на работу, вот у нас задано время конкретное, оно связано с теми датами, которые есть вот здесь, поэтому оно имеет значение. Вы впервые приходите в офис, включаете компьютер и видите вот такой пул сообщений от клиентов, вот такой пул сообщений, и чем осложняется история, что вам занят из интернет-компании, говорят, что через 40 минут по техническим причинам отключат интернет, и у вас есть всего лишь 40 минут, чтобы организовать работу всего дня. Важно понимать, что у нас организация работы не связана с тем, как оно будет производиться, то есть если вы подтверждаете заказ, то произвести его можно в реально в другое время, потому что у вас еще весь рабочий день впереди. Вот по этому поводу есть отдельный пункт, что для самого производства интернет как бы не нужен, но у вас есть 40 минут, прежде чем, прежде, чем отключат интернет, а звонки совершаются через интернет. Ну вот такая гипотетическая, конечно, ситуация, но мы ее привязали тем самым к своей деятельности. Время подтверждения заказа или ответа на вопросы клиента не зависит от количества изделий в заказе. Вот у нас здесь прописано, что на каждый звонок нужно совершить 4 минуты, да? и иногда, например, у нас несколько изделий, несколько халатов, как, например, вот в этом отличающемся заказе, нужно это, конечно, дело заранее проговорить, прописать. Прежде чем принять заказ в работу, каждый заказ нужно подтвердить. То есть нельзя принимать и отпускать заказы в работу без подтверждения, даже если клиент пишет, что готов совершить заказ. Какие данные нам важны здесь? Звонок клиенту 4 минуты, звонок клиенту для ответа на его вопросы 2 минуты. Такое тоже бывает, когда клиент уже заказал, и у него возник какой-то дополнительный вопрос, он хочет что-то уточнить 2 минуты. Создание макета индивидуально под заказчика 6 часов, это нам тоже нужно будет. И изготовление одного халата занимает 45 минут, при том, что работают две машины. Ну, это вот та история, которая у нас реально близка к правде. Поехали к таблице заказов. В таблице описаны разные кейсы, то есть, с какими сообщениями нам по факту обращаются люди. Мы сейчас эту таблицу закроем и вернемся к тому, как я создавал, да, создавал эту бизнес-игру. Напомню, я приоритизировал на основании среднего чека, срочности и вероятности заказа. Вот я разбил на следующие группы. Это четыре группы. Первая группа, которую я хочу, чтобы он обслужили первой. Потом вторая группа, которую, соответственно, второй. Третье – третья, это уже так себе заказы. И четвертое, по которым вообще, если в случае нехватки времени, лучше не звонить. Вернемся к первой группе. Соответственно, здесь максимальная вероятность заказа, максимальный средний чек и максимальная срочность. Вот давайте разберем на конкретном примере. Здравствуйте, я из города Иваново, мне срочно нужно 5 халатов, но не с вашим рисунком, а с логотипом моей компании. Мне нужно их сегодня забрать э, обязательно, могу ночью подъехать даже там, без разницы. Человек очень хочет заказать, у него большой средний чек, но есть сложность по заказу. Во-первых, халатов 5, а во-вторых, нужно еще сделать свой логотип. Возвращаемся к условию задачи. У нас на изготовление логотипа да, 6 часов. Но что это значит? Если мы в первую очередь согласуем этот заказ, то у нас будет 6 часов, пока будут создавать логотип, да, для того, чтобы заниматься другими заказами. Вот почему я хочу, чтобы по этому заказу позвонили первым. Давайте убедимся, что этот заказ в принципе реально обслужить. Вот сейчас 9.00, до 15.00 у нас будет создаваться макет, вот это пройдет 6 часов. После этого включается в производство изготовление двух халатов и трех параллельно, и как раз к 18.00 мы успеваем закрыть смену и выдать эти халаты клиенту. У нас будут еще здесь срочные заказы, вот они. Остальное можно по желанию дополнять либо на сегодняшний день, либо на крайний случай переносить на завтра. Но об этом мы еще подробнее поговорим позже. Сейчас главное показать, что этот заказ, про который я говорил, взять реально. Следующий заказ, он... Здравствуйте, я заказала у вас халат. Мне его должны на днях отправить, можно добавить в заказ еще два халата и отправить вместе. Это очень срочное действие, потому что если мы сейчас прошляпим момент отправки, то нам нужно будет дополнительно платить за доставку, и это не круто. Вот почему срочность у этого заказа, она большая, хотя средний чек меньше, поэтому он и стоит вторым. Следующее. Здравствуйте, я бы хотел отказаться от заказа, так как вынужден уехать раньше из города. Но это вообще, на самом деле, это вот, э, этот заказ будет конкурировать с вот первым, который, э, потому что здесь клиент уже... У него уже изделие едет, оно в пути. Оно, возможно, даже уже в городе у него, но клиент сейчас уедет. Если мы сейчас не предпримем никаких действий, не позвоним клиенту, мы тупо можем потерять этот заказ. Срочность его очень большая. Следующее. Здравствуйте, мне срочно нужны сегодня к 12,2 халата. Успеем? Да, мы хотим взять этот заказ, поэтому мы говорим «Успеем». И у нас проверим, реально есть время. То есть вот у нас время для этого срочного заказа и для тех двух, которые нужно доотправить к одному уже изготовленному. Все. Самые срочные мы можем покрыть, но звонки эти нужно сделать именно в первую очередь для того, чтобы понимать, мы работаем с ними или нет. Дальше идет блок суперстандартных сообщений, когда, например, клиент пишет «Здравствуйте, нужно два халата, позвоните». «Здравствуйте, хочу заказать халатики». «Здравствуйте, примите, пожалуйста, заказ». Здесь ну, мы работаем по обычной схеме. Человек только что заказал изделие. И, соответственно, готов немножечко подождать для того, чтобы ему перезвонили. Это нормальная тема. Здесь нужны срочные действия, здесь нужна обычная срочность. Поэтому здесь на второй план уходит изделие. Единственное, что внутри группы тоже есть приоритизация. Обратите внимание, что вот здесь вот заказ человек оставил 21-го, да, а сегодня уже там 23-й. Если мы ему сейчас в ближайшее время не перезвоним, несмотря на то, что они ему нужны к 8 марта, то есть времени еще долго, да, ждать, но человек может заказать в другом месте, потому что несколько дней ему тупо не перезванивают. Окей, едем дальше. С этим стандартным блоком мы разобрались. Следующий блок – это маловероятные заказы. Давайте рассмотрим на примере. Здравствуйте, детский халат. Можно рисунок Деда Мороза сделать чуть левее? Сейчас у нас январь, человек делал заказ в декабре 29-го, да, и речь ведет о Деде Морозе. Скорее всего, но этот заказ уже не актуален, да, мы позвоним по нему, обязательно позвоним, когда у нас будет время. Но сейчас вставлять этот заказ раньше, чем вот этот, это будет крайне расточительно и неправильно. И каждый администратор должен это понимать. Дальше поехали. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, скидку на халат, готова забрать за 50% от вашей цены. Ну, мы не будем делать, конечно же, такую скидку, на основании чего, да, как бы хочется спросить. Но мы обязательно позвоним этому человеку попозже, когда мы сможем к этому вернуться. Похожий заказ. Здравствуйте, есть Владивостока. Нужно завтра за один день Владивосток нереально доставить. Ну, мы э, перезвоним ему позже. И следующее, это вообще маловероятные и неадекватные заказы, например, «Здравствуйте, я из Америки, мне нужен самый ваше дешевое полотенце, доставка вот сюда-то». Да то есть человеку за доставку в Америку придется заплатить половиной тысячи, при этом он заказывает самое дешевое полотенце за 250 рублей. Может быть, это реальный заказ, а может быть и нет. Но нужно проверять и проверять уже в последнюю очередь. И вот тот заказ, который мы тоже уже обращались, «Хочу купить» с ошибками, э, ругательные слова и, в принципе, да, то есть неадекватный состав заказа. То есть мы... Э, Скорее всего, такому человеку звонить будем в последнюю очередь. Вот я разбил сам на группы. Дальше, для того, чтобы вместить это вот сюда в таблицу для составления нашего задания, я просто перемешал между собой все эти группы, и у нас получились вот эти задания здесь в хаотичном порядке. Все. В принципе, 90% игры, они готовы. То есть больше вам делать не надо. В чем вся прелесть? Вы один раз создали, запарились, заморочились. И потом эта бизнес-игра, она просто тупо работает на вас все время. И это очень круто соответственно задание готово условия задания даны можно дописать всякими там ну, малозначительными вещами для того чтобы потом к вам люди не обращались и не говорили не доказывали как с юристами не прибегали да и следом мы возвращаемся к тому что нужен человеку нужно конкретно заполнить обязательно делайте пример в бизнес игре то есть человек должен заполнить эту таблицу перенести сюда вот эти самые крутые звонки и заполнить свое время с 9 до 9 40 это те 40 минут которые у нас есть якобы на звонки все. Человек заполняет эту таблицу. Ведь обязательно нужно указывать пример, потому что за один раз ну, человеку объяснить это все нереально. У него по-любому будут вопросы, и чем более наглядно вы покажете, как вы решаете сами этот пример, да. Вот он у нас пример, вот время начала, время конца. Все. вот. Чем больше наглядно покажете, тем меньше будет у человека вопросов, тем лучше он справится с заданием. А вам же не нужно заваливать кандидата, вам нужно, чтобы они реально справились. Вот. Это само тело, состав бизнес-игры. но это еще только часть, потому что самое главное – оценивать. Нам не нужно нам не нужно делать так, чтобы человек решил эту игру. Она не решается. Невозможно прозвонить всех. Но нам нужно посмотреть, как он ведет себя. И тут возвращаемся к нашему первому пункту, да, то есть какие вообще чекпоинты мы для себя определяли в игре. Мы их просто переносим в лист оценки. То есть вот они, кандидаты у нас, да, 1 до 4. И здесь мы просто выносим абсолютно те же самые пункты, которые мы писали там, что, они, что нам важно. Системность организации. Первым делом человек осознал нехватку времени на все заказы. Есть, да, да, да, да. Потом выделяет группы заказов. Есть, есть, есть, есть. Проставили по каждому кандидату, чтобы на самой бизнес-игре тратить минимум времени на это. Приоритизация. Когда кандидат выделяет все те три группы, о которых я уже сто раз говорил. Да, да, да. Кандидат разделяет заказы, которые близки покупке нет. Да, да, да. Внутри каждой группы приоритизируют в зависимости от стоимости заказа. Ну да, этот момент я на самом деле не упустил, немножечко проскользнул. Внутри каждой группы, когда человек выделил, если он выделил, это уже золотой кандидат. Но внутри каждой группы еще также возможно приоритизировать. Например, вот этот заказ будет обзванивать первым, или вот этот заказ будет обзванивать первым, да, по сравнению с этим. Почему? Вот это тоже нужно иметь в виду. Следующее. Кандидат обращает время, внимание на время заказа. да, То есть, то, то что вот я говорил, что э, вот это сообщение когда пришло, потому что э, в стрессе не все люди обращают на это внимание. Поставили по каждому. Да-да-да. Да-да-да. Общее, общее впечатление о вашем кандидате. Кандидат в зависимости от ответов других кандидатов говорит, что ему следовало бы изменить свой распорядок. Разумеется, сделать это вот задание правильно, с первого раза за 15 минут в стрессе в новой команде нереально. Вот реально. Нереально. Да. И если Человек по ходу ответов других кандидатов, он что-то зачеркивает, говорит, вот здесь мне следовало ответить по-другому. Это наоборот показывает, что человек способен рассуждать, размышлять. И я бы поставил такому человеку плюс. Кандидат интересуется, как следовало бы правильно выполнить задание. Большинство из людей после бизнес-игры просто уходит, А есть люди, которые остаются и говорят, подскажите, пожалуйста, а как вот мне следовало здесь вы, ну, выполнить задание? И такого человека реально нужно обратить внимание, потому что он может осознанно проводить работу над ошибкой. Следующее, применял ли кандидат нестандартные решения. Это тоже очень важно, потому что иногда среди общего отбора встречаются реально гении. Реально гении. И такие люди, вплоть до того, что могут вашу неразрешимую задачу решить. Может быть, кто-то скажет, что я там позвоню, приглашу своего друга, например, да, там не знаю. Это, конечно, бредовая идея, да, но с другой стороны, это нестандартное решение. Когда человек столкнется в жизни с таким кейсом, он, по крайней мере, будет предпринимать попытки, как его решить. И таким образом, грубо говоря, он и свой друг могут разделить звонки и совершить все звонки за 40 минут это нестандартное решение учитывать это при приеме на работу не учитывать это ваше дело но я бы выделил и как минимум поставил да нет да нет и ваш общий комментарий в принципе про каждого человека да то есть э, есть еще помимо этого эмпатическое внутреннее впечатление понравилось вам не понравилось с ним работать по каждому можно сделать запись вот, в принципе, это все те файлы, которые вам нужно подготовить для бизнес-игры. А о том уже, как проводить бизнес-игру, я расскажу чуть подробнее дальше. Все, тело бизнес-игры у вас готово. Вы можете распечатывать эти листы, при том саму бизнес-игру и лист оценок. Обязательно распечатывайте на каждого оценщика. Я сейчас объясню, что это такое. Дело в том, что в бизнес-игре ведущий бизнес-игры – это самый глупый человек в комнате. Самых умных и самых ответственных вы должны посадить по краям комнаты. Именно эти люди будут оценивать кандидатов и ставить им оценки. Это самые главные люди». Человек, который ведет бизнес игру, он просто считает все с листочка, потому что невозможно одновременно и вести игру качественно, и оценивать кандидатов. Это просто физически невозможно. День X, качество проходит сама бизнес игра. Начинается день, ваши помощники сидят заранее в отведенном для них месте. Приходят кандидаты, они не знают, что это ваши помощники Вы им об этом не сообщаете То есть их пока в данный момент это не интересует Начинается все как обычно Первым делом кандидатов нужно разогреть То есть нельзя сходу пускать их в такую серьезную проблему Я не побоюсь этого слова, как бизнес-игра Потому что это очень стрессовая ситуация Что нужно сделать? Нужно позадавать им какие-то вопросы Кого-то можно попросить помочь, поставить флипчарт Завести так или иначе диалог так кандидаты смогут больше раскрыться на самой бизнес-игре. Дальше вы раздаете кандидатам листки с заданиями. Следующий очень важный момент нужно обязательно дать им возможность ознакомиться, но вопросы задавать они могут только лишь один раз. Один раз. То есть вы им даете, например, 5 минут, ознакомьтесь с заданием, и дальше у вас будет 5 минут на ваши вопросы. Все. В противном случае, во время самой бизнес-игры вас просто задергают вопросами и нужно дать им четко понять, что. Возможность задать вопрос у них будет только один раз Все, начинается игра Озвучивайте то же самое задание, что написано на листочке Ничего не придумывайте Во время игры у вас минимум стресса После того, как кандидаты ознакомились с ним, они имеют право задать вопрос. 5 минут на вопросы прошли, вопросов больше не возникло, начинается игра. Засекаете таймер, пошли 10 минут, которые отведены на выполнение задания, начинается основная магия. Кандидаты работают в одной команде, это очень важно. Не проводите бизнес-игру для одного-двух человек. То есть подождите, пока у вас наберется необходимое количество кандидатов, и именно тогда начнутся столкновения мнений, определение лидерства и вот проявление как раз той самой нестандартной ситуации, которая вам и нужна для того, чтобы создать момент игры и переключить сознание на подсознание. Во время бизнес-игры ваши помощники тщательно фиксируют абсолютно все показания, они записывают за каждым игроком его поведение для того, чтобы сразу же после игры это поведение обсудить и принять решение по каждому из кандидатов. Обязательно кандидатов, участников игры нужно поблагодарить, что они пришли, уделили свое время. И сказать, что о результатах мы вам сообщим дополнительно позже. Кандидаты покидают помещение, вы с командой садитесь и начинаете, вот здесь начинаете как раз таки работать. Оценивайте каждого кандидата, вспоминаете всю информацию по каждому человеку и принимаете решение, кто из кандидатов вам подходит больше всего именно для этой должности и именно сейчас? Это значит, что вам нужно привлечь всех своих свободных сотрудников, которые только могут помочь из отдела закупок, из отдела продаж, без разницы, кого вы куда набираете. попросите всех людей, кто в данный момент свободен, побыть с вами в команде по отбору. У них будет суперпростая задача сидеть и записывать всю информацию, которая будет на листочке по каждому кандидату. Разумеется, таких людей нужно заранее ознакомить с тем, что будет происходить, дать раздаточный материал и сделать акценты, на что обратить внимание на самой бизнес-игре. Ну вот и все, собственно, о процессе бизнес-игры. Хочется только отметить, что ее как этап отбора можно очень интересно комбинировать с другими. Например, стандартная схема, когда вы сначала проводите хоть какое-то собеседование, уже потом приглашаете людей на бизнес-игру. Но если, например, у вас мало времени и совершенно нет времени проводить собеседование с каждым отдельным кандидатом, то тогда вам логичный наоборот, сначала провести бизнес-игру, выбрать тех там трех-четырех людей из 20, допустим, которые вам потенциально понравились, и уже с ними провести точечное собеседование. Разумеется, это повлияет на саму бизнес-игру, потому что если бездумно приглашать на нее людей, то вы сможете получить просто кандидатов, которые во время бизнес-игры встанут и уйдут, и скажут, я этой херней заниматься не буду, отлично, пускай уходят, потому что это значит, что и в своей работе точно так же в один прекрасный момент они встанут и уйдут. Вот, поэтому используйте бизнес игру правильно, комбинируйте с другими вариантами отбора. Я настаиваю, что это реально прорывная штука для малого бизнеса, потому что сокращает время на понимание подходимости кандидата до нескольких дней. Ну вот и все, мы с вами отлично справились. Спасибо, что вы остались, остались со мной до конца. Один из тех двух смелых человек, который, скорее всего, досмотрит это видео до конца. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментарии то, что вы думаете по этому поводу. Если у вас какие-то вопросы, сразу же пишите их здесь и можете спросить в эфире, который выходит каждый четверг в 19.00. Обязательно подпишитесь на канал, потому что я разберу еще другие приемы, которые мы применяем в своем бизнесе. Спасибо, что были со мной. Хорошего настроения и хороших кандидатов. Пока!